Приветствую, с вами Сергей Бердачук и мы продолжаем курс по поисковой оптимизации. На этом занятии мы будем уточнять высокочастотные запросы. На прошлом занятии мы получили табличку, в которой мы прописали высококонкурентность и для тех запросов, которые у нас высококонкурентные, нам надо определить, действительно они высококонкурентные или же это мнимая конкуренция. В статистике много выдается запросов, результатов, которые на самом деле не продвигаются у нас есть 5 факторов по которым мы можем судить действительно конкурентные или не конкурентные первое это количество вхождений в заголовки выдачи поисковой у вас будут отображаться снипеты в заголовке сниппета если будет прямое вхождение в ключевую фразу, например, купить планшет Санкт-Петербург и в соответствии с вот этой вот таблицей у нас здесь есть меньше трех Это высококонкурентные, то есть нет прямого вхождения запросов топ-10. От 3 до 5 это среднеконкурентные, больше 6 это низкоконкурентные. То есть выдачи, вот у вас 10 результатов выдалось, если меньше 3, это еще остается конкурентный. Если же много у вас, то мы можем понизить до низкоконкурентных запросов по вот этому критерию. Второй критерий – это количество сайтов других регионов. Ну, например, вы продаете на Москву, а у вас идет на какой-нибудь там ну, Санкт-Петербург. Ладно, давай, может быть, рассматривать зависимость от региона. Если узкорегиональный запрос, то, например, по городам, если по странам, например, Украина, Россия, Беларусь, То есть вы определитесь в результате вашей выдачи, какие сайты выдаются, какая идет привязка к регионам и опять же по этой табличке то есть если у вас меньше трех сайтов отличается от вашего региона где вы продаете то это высокая конкурентная аналогичная средняя и низкая конкуренция Следующий критерий это количество нераскручиваемых сайтов в общем то раскручивается ли сайт это можно определить по количеству ссылок как правило когда на страницу много ссылок закупается То есть, если его раскручивают, на, даже не на конкретную страницу, на сайт, если количество ссылок более 200, это уже есть вероятность, что сайт раскручивается, над ним работают. Определить это можно при помощи специализированных сервисов, например Соломона и другими. Следующий критерий это количество страниц со вторым и ниже уровнями. То есть это не главная страница. Опять же, мы по этой же табличке смотрим. Главная страница была выдана по запросу, либо же это какие-то вложенные страницы. С Более второго уровня мы снижаем критерии. И последний критерий это с какой страницы начинается откровенный мусор. В общем-то, если страницы, ну вот тут по вот этой табличке, если уже на первой странице у нас идет всякая ерунда, то это сверхнизкочастотный заброс, можно явно его понижать. Соответственно, второй, третий, средний конкурентный, четвертый, пятый высокая конкурентность. Вот если вы продаете что-нибудь типа сплит-систем, пластиковые окна, то у вас будет до пятой страницы все будет заполнено именно вашими конкурентами. Вот выбираем определяем факторы для ваших продвигаемых страниц и если у вас из трех, из пяти, три попадают то можно понизить конкурентность этой страницы и прописать отдельной колонкой вот дополнительно вот у нас была конкуренция Мы дописываем еще одну конкуренцию ну, уточненную конкуренцию то есть, на, на, на конечный момент у нас должна быть конкретная уточненная конкуренция то есть у нас например была высокая мы уточнили до да, средней конкуренции, а здесь осталась высокая конкуренция. Вот именно с ней мы будем работать именно по уточненной при составлении стратегии продвижения. Понравился урок? Внизу страницы есть кнопки соцсетей. Кликайте, пожалуйста, на них. Вам перезагрузится страница и можно будет скачать этот урок. Это сайт большепродаж.ру. Удачи вам!